Смерть. Ваша самая любимая тема. Да-да, не удивляйтесь. Я посмотрел кое-какую статистику, рейтинги и многое другое, и понял, что вы невероятно обожаете слушать мои рассказы на эту тему. И при этом, что удивительно, вы сами исключительно не любите об этом говорить. И вот вам риторический вопрос. Вы же понимаете, что рано или поздно вас всех не станет. Ну и меня, естественно, в том числе. Вы же понимаете, что не станет ваших детей, если они у вас есть, внуков, всех тех, кого вы знаете. Ну, кто-то раньше, кто-то позже. Может быть, вы, может быть, я. То есть, этот процесс такой не всегда нами контролируемый. Однако, суть в том, что о смерти не любят говорить почти все. И помнить о ней, напоминать себе о ней абсолютное большинство совершенно не желает. Ну, за исключением одного моего подписчика, который исключительно рьяно затрагивает эту тему и не только ее не боится, но, наверное, даже к ней стремится. Я уверен, он сейчас смотрит это видео и улыбается, потому что он очень хорошо понял, о ком идет речь. Но суть не о нем, суть о большинстве, так как большинство всячески пытается бежать от этого посредством религии, посредством убеждений, самообмана и многого другого. И вы не понимаете, насколько тема смерть да даже не потому, что она является частью жизни и то, что это неизбежность. Насколько тема смерть имеет глубокую параллель в нашем социуме, в нашем обществе, и как сильно вот именно это понятие и ваше нежелание говорить и думать об этой теме затрагивает ваш быт, затрагивает ваше будущее, то, которое вам отмерено. Обратите внимание, почему, вернее не почему, а как... Государство, как религия, хотят спрятать от вас саму смерть, как будто ее нет. Почему? Потому что государству, как системе и религии, в том числе, я думаю, что это вообще единое целое, им крайне выгодно, чтобы вы продолжали жить, работать и, самое главное, потреблять. Вся современная так называемая экономика, она завязана исключительно на потребительстве. Вы есть винтик в этой системе, вы есть... Тот инструмент, который кормит и содержит эту систему. Если вы поймете, наконец-то, что ваша смерть неизбежна, смерть ваших близких, то вы выйдете из системы, не целиком, конечно, но частично. Вы поймете, что то барахло, которое вас окружает, оно по факту барахло. Вы поймете, что то поведение, которое присуще вам в обществе, так называемом, оно излишне, оно не должно иметь места. Все, что при осознании смерти должен понять человек, это то, что он свободен, то, что это его жизнь, и то, что она уникальна. Он должен жить ради себя. Он не должен тратить свою жизнь, свои силы, свои средства на систему. Он должен посвятить себя себе. Как бы парадоксально и странно это ни звучало. Мы забыли о том, что эгоизм — это хорошо. Сейчас мы видим примеры только злого, больного эгоизма, когда человек, скажем так, жрет, пока его не стошнит. Но ведь это не тот эгоизм. Я говорил о том, что эгоизм – это когда ты любишь себя, хранишь себя, поднимаешь себя вверх, делаешь себя сильным, крепким, могучим, и только благодаря этому ты можешь позаботиться о всех своих окружающих. Но когда ты расходуешь свою жизнь – на потребительские утихи и живешь ради системы, потому что по-другому быть не может, ты таким образом кормишь и содержишь эту систему, то в итоге получается так, что твоей жизни нет, есть чужая жизнь, есть жизнь ради кого-то, причем ради кого-то, кто вам совершенно недорог, и в этом вся суть. Я просил вас неоднократно обратить внимание на то, что происходит в вашей жизни. Понять, что является частью вашей жизни. Понять, что есть в этой жизни неизбежно. И принять это. Просто принять. Знаете, у нас бытует мнение, бытует традиция, что ли, правило, наверное, можно так выразиться. Что дети не должны умирать раньше своих родителей. Мы этого хотим. Но... Никто ведь не дает вам гарантии, что именно так будет в вашей жизни. Я видел очень много примеров, когда дети погибали. У меня и подписчики есть, кто потерял кровинушку свою. Я исключительно искренне им сочувствую. Но это, к сожалению, неотъемлемая часть нашей жизни. И с кем-то она происходит, а с кем-то нет. Когда человек создает семью, когда человек размножается... Мне кажется, если бы у него было достаточно мозгов, молодости... Да, обычно это все делают тогда, когда и опыта никакого нет, и знаний никаких нет. Так вот, если бы у него достаточно было опыта, знаний, мозгов, ну, интеллекта, можно так выразиться, то этот человек понимал бы, что пусть невелика вероятность, но она есть. Что вот вы создадите семью, что вы размножитесь, грубо говоря. И внезапно, однажды, по какой-то причине может случиться так, что вы потеряете своих близких. Я знал одного человека, он очень успешно жил, у него была семья, два ребенка, по-моему, было очень давно, это было в 90-е. Вот, и жили они достаточно хорошо. В аварии, короче, он потерял всю семью, так, в двух словах. Этот человек спился буквально на глазах, то есть он, он сам себя уничтожил, это произошло молниеносно. Вот Был только что человек, был успешный, была восхитительная семья, и тут раз и все исчезло. Этот пример я помню очень хорошо. И не знаю, может быть, поэтому я особых надежд на семью не возлагаю, пытаюсь как-то в первую очередь позаботиться о тех, кто у меня уже есть, сохранить их и в этой сложной системе по мере возможности дать им максимум чего-то хорошего, что я смогу произвести. Поэтому не питайтесь иллюзиями, не пытайтесь спрятаться от того, что... Неизбежно. Пусть даже редкие явления в нашей жизни, какие-то, ну, связанные в данной ситуации со смертью, вы должны понимать, что они, они есть. И это как карта ляжет. Процент вероятности, математическая вероятность, шанс, как в лотереи, выпадет на вас, не выпадет. Так называемая фортуна, хоть и черная, понимаете? И если вы оцените то, что есть у вас сейчас, если вы примете неизбежность, если вы поймете, что смерть – это часть жизни, и приложите ее на свою жизнь, посмотрите варианты, которые могут произойти, то как минимум вы сможете позаботиться, как минимум минимизировать какие-то риски в своей жизни. Как минимум вы сможете уделить своим близким максимум внимания, любви, тепла, добра, все то, что вы хотите, заботы. Я когда приехал к бабуле, не видел ее много лет, и ей исполнилось 90, я прекрасно понимал, что ну, она-то уж как раз точно на грани. Это же понятно. Мы же не скажем 90-летнему человеку, да ладно, бабуль, мы с тобой еще лет через 15 там, туда поедем, еще что-то. Это элементарная вещь. Знаете, я просто приходил к ней, к ней э, садился рядом, брал ее руку, клал в свою ладонь и просто сидел. Рядышком с ней. Просто сидел Она смотрела там какой-то сериал. И когда я это делал, она поворачивала голову, смотрела на меня. Улыбалась. И как будто ничего не произошло, дальше смотрела свой какой-то там сериал, передачу. Но она понимала, для чего я пришел. Она понимала, что я таким образом делаю. И я настолько хорошо запомнил эти моменты. И у меня на душе так легко. Потому что я действительно посвятил свое время... Присутствию с ней, пребыванию с ней. И она это видела, она это понимала. Она знала. И вот бабуля, она у меня была достаточно умная женщина, восхитительная. Не буду сейчас про нее говорить, и так про нее много сказано. Да и нет ее больше. Но суть не в этом. Суть в том, что она умела признавать неизбежность. И это, наверное, главный главный аспект, который делает человека по-своему счастливым, потому что он. Не заваливает его снизу доверху иллюзиями. Не вгоняет его в систему и позволяет ему смотреть на жизнь по-настоящему. Надеюсь, вам понравилось это видео. Берегите себя. Помните о смерти. Есть такая фраза memento more. Итальянский язык очень красивый. Я, к сожалению, его копийского ум по нолямского парлари. Но учил как-то одно время его. Так вот, эта фраза, момента моря, я уверен, ее слышал каждый из вас. В переводе она означает «помни о смерти». Знаете, мудрые люди, кто пустил в жизнь эту фразу. Берегите себя, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Всего доброго.